Здравствуйте. В феврале я обратился в компанию «Опора», сложилась в трудной финансовой ситуации, был вынужден принять решение стать банкротом. В феврале было назначено слушание, спустя полгода после всех процедур меня официально признали банкротом. Большое спасибо юристам за проделанную работу, я очень счастлив.